Вот я как тренер знаю, что а, получает результаты, выигрывает на соревнованиях не тот, пришел там какой-то очень хороший танцор, или кто героически занимается в зале там раз в неделю или раз в месяц. Выигрывают на соревнованиях не эти люди. Занимаются кто регулярно, вот те становятся чемпионами, те, кто занимаются постоянно, кто танцует каждый день, вот те становятся чемпионами. Я занимаюсь людьми в бизнесе. Я как тренер, бизнес-тренер профессиональный, знаю, что люди становятся успешными в бизнесе, которые каждый день этим занимаются, а не от случая к случаю. И вот кто это понимает, что у него это получается, молодцы. Те, кто понимает, что не получается, нужен вам этот тренинг или не нужен, решать вам. Тем, кому нужен, под видео есть кнопка, вы можете перейти по этой кнопке, красной и большой, или по ссылке в чате. Там есть небольшое описание на странице и у нас первый модуль будет со скидкой в эту субботу. Стоить он будет 5000 рублей. Это будет двухчасовое, может быть больше, я точно не знаю, но точно это будет такое длинное занятие, на котором мы будем, во-первых, мы разберемся с нашими проблемами прямо по чек-листу. Вы этот чек-лист потом получите все, участники. И потом мы будем прорабатывать это. Причем таким образом, что я вам дам техники, с помощью которых вы будете дальше заниматься, прямо с этим видео. Ну и научитесь, будете заниматься самостоятельно. Это техники будут, которые никто из вас не делал, которые мы не делали. То есть это будут техники новые. Мы вот в Турции делали новые техники, люди потом говорили, что ну, это взрыв, просто взрыв. Мы вживую их уже отработали, поэтому будем заниматься с, в новой программе с, новым, с новыми практиками. Тем, кому нужно попасть на этот модуль. Те, кто понимает, что ему нужно всю программу, мы даем со скидкой, с хорошей, с очень хорошей. Сейчас, я думаю, что вы в курсе, дальше скидка будет уменьшаться. Сейчас со скидкой цена за три уровня 14 300 рублей. Но я считаю, что это невысокая цена для курса трехнедельного. По крайней мере то что я даю да но это это не просто разговоры это реальная будет работа над собой